Десятый Б, десятый Г, десятый Г. Чем вот никто не отвлекается? Никого, Клавк. Вот те и вечер встреч выпускников. Да, чё-то никого нету. Слышь, может мы не в тот день пришли, не в то время? Не знаю, может быть. Десятый Б, десятый Б. Стоят то девчонки стоят в сторон, в платочки в руках те ребят. Думаю, что на десять девчонок по статистике. Четыре наркомана, три алкоголика, два разведённых и один нормальный. Но он женат. Я, кстати, не дам Егору Это моя первая любовь в этой школе. Ты что? У тебя с ним что-то было? Было. Он у меня списывал. Ну, в 50-е годы это был разврат. Я помню, в четвертом классе физрука втюрилась хлопнула его по попке. Mm -hmm. Он от неожиданности аж свисток проглотил. Победился. Неделю дулся. Mm -hmm. И вот сколько он дулся, столько из мужского туалета свист раздавал. Mm -hmm. Мужчина, десятый Б! Мужчина, десятый Б! Вот за каждым мужиком, за каждым мужиком постоянно бегаю. Да ну, не твое дело, бегаю и все что тебе надо. Десятый Б, десятый Б. Десятый Г, десятый Г. Вот как можно в Г учиться, а? В Г можно только вляпаться. Десятый Б, ты тоже вон, в Б училась. Где училась, то из тебя и получилось. Сегодня мужики на уме. Да ты меня просто завидываешь. Да Завидываешь. У меня и фигуры красота. И вообще я секси. Ой, <свят> на счет фигуры соглашусь. Сексия, я, секси Здравствуй, Анарексия. Ну как? <свят> да я на диете. Да знаю я твою диету. Одну румшку для аппетита, вторую румшку для аппетита. Время обед, с муж накушались. <свят> Какой идет. Сразу видно, качается. Я тоже мускулы заметила. И он прям сейчас качается. Ну, может, устал? Хм, устал все, что суду тянет, как от бочонка, Клас. А мне нравится. Ну, кому и перегарфи, Ромоны. Ну, знаешь что? Кто из нас в запое не бывал? Я не бывала. Зря! Там есть на что посмотреть. Цветочка, закрой бутон, ты джинки просто Да. Вот хоть табличку на грудь вешай «Осторожно, кобель!» Лучше не влезай и убьет. Я прям отсюда чувствую, какой он горячий А я прям отсюда чувствую, что он чуть теплый. Ты видала, как он меня? Глазами раздевает что ты удивлять. Судя по его состоянию, он и остальное глазами будет делать. Ну-ка. Как do you do, Овощ, Буйнов камерон здесь? Бонжур. — Будто так? — Не так, будто так. А, Ништяк. — Здорово, братиш. Хорош, чё ты негатив, чё ты нас игноришься? — Окей, посмотрим, что ты ответишь цветочку. цветочек. Цветочек, настал твое время. — Глокая куздра гудланула бакра и ботрячит кудренка. Эй, не бэй, не ликапука, торбуярба, дай восьмука. Ты штыишка, спотыиш, ликель, ликебак. — по-моему, он не наш. — Ну откуда ты знаешь? — Наш бы тебя послал давно. Здравствуйте, красавицы. <звы> Это у нас <звы> Да вот таких смазливых не видел. Смазливый? Потому что ухаживаем за собой? Не. Это потому, что я с утра перебрал у меня в глаза все смазано. Мужчин, а вы с какой школы? Из АСС. А из какого класса? Класс мехопитающих отряд переноса держать. Молчанин. Мужчина, зовут-то Максимум с Луцией Меридией. Можно Жора? Жора, мое любимое имя. Мужчина, а как ваш фамилия? Вилкопоповицкий. А -а -а -а -а -а -а. <связано> Мужчина, простите, у меня к вам вопрос накопился пожалуйста. А кто вас русскую литературу преподавал? Салья Карапетовна Я с тех пор литературу обожал а, Мужчина, а вы какую литературу больше любите? Ну, в основном мужские журналы <связано> Приятно познакомиться, мисс Июль Журнал «Кемиеводство» Какая рука мозолистая? А это не мозолистая. Как говорится, на все дела от скуки мозольские руки. <звы> Мужчина, а вы стихи <звы> любите? Я их обожаю. Почитайте, пожалуйста. Вечер улыбки липовый чай, Скрипы калитки милые встречай, Утром разбудят тишь благодать, Жили же люди, елки палки Это Коста Лупазадов написал. Он из стихи плел, и с бабами плёл. Плетун страшный. Мужчина, я извиняюсь, у меня вопрос накопился. А как вы в школе-то учились? Интеллектом обладаете? Я не знаю, надо в кармана посмотреть. Да я не про то. Я имею в виду, какой у вас уровень... ай Ну ничего, ничего, мазотник, да дурак ты, дурак. Да я имею в виду в расширительном бачке. В твоём расширительном бачке пусто. А я, между прочим, защитила докторскую. А? И кто на нее напал? На кого? Ну, на эту колбасу. Сур, отпечатан, я пчат. вообще рыбалку люблю. Ой. Вот вы знаете, что такое мормышка? Я знаю, я знаю, что такое морш-мышка. Это смесь боржа и мышки. Сейчас, эта мышка закаляется. А вы знаете, что такое удила? Слышь ты <связь> Ты что, разоделся, как пионер и стоишь тут выпендриваться? Да я просто с этого города в четвертом классе уехал Сейчас оделся в этот прикид, думаю, может узнают быстрее? Не <связь> узнают, к если спросил да у кого <связь> Я спросил а вон, я сел, у Я спросил у Яселя и у дуба спрашивал, и у елки спрашивал. Даже у кустарников. Я твоя любимая шага. Да я в лесу заблудился. <свят> я же еще охотник. Охотник. Мужчина, а вам какая ваша охота нравится? На лося или на косулью? Ну, словом ном на косульлю. Да он вон и после рюнки косулья. Вот <свят> так чуть-чуть Мужчина, если вы охотник, вы должны любить собак. Очень люблю. Очень. Их надо кормить, выгуливать, кидать им палочку. Мужчина, а вы женщин любите? Очень люблю. Их надо кормить, выгуливать. Заедать. Ну а что ты? По-моему, все отходится. Мужчина, а как у вас с личной жизнью? Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и пыжой не уйдет другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет пыжи, нету пыжи. из дома, что Да, первая моя выгнали. А за что? Ну, застукали, когда я с другой женщиной был. Да хуже. И что ж вы там такое делали? Взвели с кострами тёщины вещи, Я у костра стою рукоплесну. В общем, я извиняюсь, у меня к вам вопрос накопился. А что у вас по пению было? Пять с тремя плюсами. Это <смех> Мне на музыкальном фестивале во время гимна Советского Союза на ногу рояль поставили. И не то, что А, я букву Д две минуты тянул. Робертин Лорелетти прослезился. Так вы и классическую, что ли, музыку Я ее обожаю. А -а -а. У меня на левой груди профиль скрипача. А на профиль профи виолочариста На коло Видно, блин? <свист> Я в архистровую яму упал Они играли в Вивальде, а тут БАХ! Я говорю, значит, ты моторта любишь? Не <свист> yeah. Я его жену люблю <свист> А кто жена у моторта? <свист> Это кто? Моцарелла, мировой закусок. Вы знаете, мужчина, а мне нравится Леди Гага. Гага? Ха-ха-ха. Ага, ага. Вы знаете, она такие себе костюм придумает. Вот недавно в мясо оделась и пошла. А? В мясо. Света, извини, все люди разные. Кто в мясо одевается, кто в табуреточку. Мужчина, можно вас на секундочку? У меня к вам вопрос накопился. Пожалуйста. Я хочу у вас спросить. У меня случайно затерялось два билетика в музее, вас случайно никогда в музей не тянуло. Тянуло, но мне сказали, без билета в туалет нельзя. Да я не об этом. Я имею в виду. Вам никогда не хотелось насладиться живописью, абстракционист. Я это, Мэмри, так и сказал. Я жива писью и уйду. Я... Где же что культура Кошмар какой, протарся. Верно в глаголе. Дочь мухомора и очковой змеи. <свят> Гладкая ты вся такая, вся мудрая. Но я своим принципам не изменяю. <свят> <свят> я блондинных люблю. <свят> <свят> вы же... За... А вы точно из этой школы? Конечно. А когда заканчивали? А я еще не закончил. Второгодник, что ли? Второгодник высена, это уже не второгодник, это уже контрактник. Да я просто на вечер встреч приехал. Да, видно, опоздал. Упустили момент. Ты за тебя все. Да надо было охмурять по-быстрому. Утром бы не отвертелся. Да ладно, Клав, он бы тебя с утра увидел за Икой бы стал. Кстати, тебя с утра кто нибудь видел? Седой дворник. Вот, потому и седой. Опа. я тут сейчас все обладил, никого нет. Давайте я вас в ресторан приглашу. Вечная встреча что-то. Интересно. Жора, мы с вами готовы хоть куда. Нарисуй нам путеводитель по запою. Я все закоулки покажу. За мной, мои маленькие новые друзья. А кто у нас пойдет к доске? А? Смотри, притихли, а все? А к доске у нас... Пойдет, совершенно верно, Маменко Игорь. Где у нас Маменко? Только что был здесь. Не прячься, Маменко. Уроки выучил? Ну да что ты молчишь? Что ты молчишь, а? На тебя весь класс смотрит. Уроки выучил? Ты же в прошлый раз при всех обещал. Выучить от А до Я. Как как? От А до Я. Ну так ты сказал. Выучу от А до Я. Ну пожалуйста. Ну, давай. Значит, А. Так. Б. В. Г. Д. Е. Ж. Стоп! Ж. Я тебе покажу Ж. Лучше не надо. <реш> Что ты нам? Алфавит-то рассказываешь. Мы алфавит в первом классе изучали, а ты уже в восьмом. Шестом. Как в шестом? Ты же в прошлом году был в седьмом. Перевели за пропуск. Вот это правильно сделали. Вот правильно сделали, что перевели. Не будешь уроки пропускать. Да я после уроков пропускал. С батей по 150. Директор узнала и перевела. О. А кто директор? Регина тоже. Регина у тебя директор? Она у всех директор. Да, пожалуй, точно. Вот скажи, пожалуйста, при всем классе, у тебя есть какой нибудь э, хобби? Почему ты молчишь? Хобби такое, молчать люблю. Ладно, проверим твою готовность к ЕГЭ. А что такое ЕГЭ? Посмотрите на него, он даже не знает, что такое ЕГЭ. Вся страна по уши в ЕГЭ. ЕГЭ – это единый г. Так, не отвлекай меня. Значит, начнем с геометрии. Ты теорему Пифагора знаешь? Да я и Пифагора-то не знаю. Пифагора и я не знаю. А вот теоремам доказать могу. Да не надо, я вам так верю. В мое терпение лопнуло. Завтра приходи с том. Лучше послезавтра и без отца. Ладно, объясни, почему у тебя вот по всем предметам, кроме географии, бойки. По географии меня еще не спрашивали. <звы> За сейчас мы тебя спросим по географии. Сколько всего китайцев проживает на Земле? Один миллиард триста миллионов семьдесят восемь человек. А откуда такая точность? 1 миллиард триста миллионов в Китае и 78 у меня в подъезде. Посчитал, ты, знаешь, да? Посчитал что ты! Это? Я каждый день вижу. Смотраться а, не а, а Сколько у вас в классе отличников ты посчитал? Тоже посчитал. Не считая меня, 4. Ты все, издеваешься, а? Ты что, отличник, что ли? Я же говорю, не считая меня. Давай-ка по физике мы поговорим с тобой. Простой вопрос ну вот вообще элементарный вопрос. Чем молния отличается от электричества? Тут все просто, за молнию платить не надо. Нет, с тобой бесполезно, слушай, с тобой, с тобой бесполезно. Ты всех. хоть какой-нибудь предмет любишь? Ты ее люблю. Где твой дневник? Дроботенко взял родителей попугать. Вот класс, а? Вот класс у вас. Какие, какие иностранные слова ты знаешь? Да ты что? Да я тебя за такие слова из школы выгоню! Я при чем? Я вам говорю, что физру говорил, завучу. Да я, да я и физрука за такие слова вместе с тобой, из школы. Я так. говорю, завуч говорил физруку. Завуч? Да я и завуч. А что? Хорошие слова, нормально, правильно говорил. Вообще не слушай, о чем взрослые разговаривают. Гоуои сряд. Инглис Х. <с а ah, do you speak English? Yes, of course, my teacher, I'm very good speak English. Чего? Да не важно дальше, что у вас. Ну, его Так, переходим к истории. Ну, что? Была история у нас вот, рассказывай. Витьки, батя, может? домой пришел пьяный. Я... Видькин, Витькун. Видьку же не знаю. Да. Вот, домой пришел пьяный. Все, говорит, выиграли за пьянку с работы. Все. Витька говорит, что, папа, теперь ты будешь меньше пить. Он говорит, нет, Витька, теперь ты будешь меньше жрать. Моментка, ты что, издеваешься над всем классом, а ты вообще кем растешь? Ты понимаешь, что ты клоуном растешь. На тобой люди смеются. Да смеются люди. Вот, даже похлопать могут тебе. С таким ты клоуном расчешь. Это же позорно всю жизнь. Я говорю про предмет история. Ты хоть какого-нибудь исторического персонажа знаешь. Ну ты хоть что-нибудь знаешь, например, про Чапаева. Ну, про Чапаева я много знаю. Вот давай расскажи про Чапаева. Это тут только выбирай. Ну, вот, допустим, Чапаев и Петька приезжают в Англию, да. заходят в паб попить пиво, паб это этот, ну, бар. Так. Зашли, и вдруг кто-то толкнул Василия Ивановича, тот встал, и ему так в челюсть, бам, тот ага. упал, встал и кидает перчатку на зиму. Ага. Он как бы вызывает ее на дуэль, ага. кидает перчатку. Ага. Петька подходит, говорит ему на ухо, Василий Иванович, дай ему еще раз дюнгель может он пиджачок скинет? Ты издеваешься, Чапаев? Это же... Ты кто думаешь, такой Чапаев вообще, а? Кто? Ну, анекдоты... Какие анекдоты, момент? Чапаев, это... Герой гражданской войны! Он же... с белыми воевал! С белыми воевал? Да, он же... что, негр что Какой негр? Ну, этот, который говорил, с Новым годом, пошел нафиг. Кто? Ты, ты кого нафиг послал? Это а? он, это не я. красного руководителя нафиг послал? Да, это негр, да ты я тебе знаю, что ты что нельзя, сказал, сейчас, я, указ, а я, я Появилось великое множество так называемых коронованных особ. Ирина Аллегрова, императрица. Люба Успенская, королева шансона. Алла Борисовна, примадонна всея Руси. Филипп Киркоров недавно скромно объявил, что он царь. Согласились все, кроме Баскова. Басков сказал, что он настоящий царь. У него даже имя подходящее — Николай. Я им предлагаю разделить полномочия. Пусть Киркоров будет у нас царь Пушка, а Басков — царь Колокол. Мне очень приятно, что мой друг — кто же получил некое некоронованное звание от публики? Король анекдотов. Потому что именно он сделал из обычного рассказа анекдота целое искусство, целый жанр. Безусловно, анекдоты любят все, но далеко не все их правильно понимают. Здесь особняком стоит женское чувство юмора. В анекдот превращается же то, как женщина слушает анекдот. Однажды мы с Серегой наступили на эти грабли. Рассказали анекдот одной Женщине. Довольно приличная, кстати, женщина, хотя и журналист. <с> Анекдот следующий. Профессор спрашивает у своей ученицы, задает вопрос на логическое мышление. Один очень известный мореплаватель э, совершил три кругосветных путешествия. Во время одного из них он погиб. Во время которого? Она подумала, покраснела и говорит, я вообще историю не очень хорошо знаю. А журналистка, которую мы рассказали, говорит, вот дура... Тут не историю, тут географию учить надо Русский язык потому и называется великим и могучим, что некоторые анекдоты в принципе нельзя перевести на другие языки Мужик приходит на рынок, смотрит старушка, продает ягоды Бабуля, это что за ягода у вас? Черная смородина, мелок А почему она красная? Потому что зеленая очень интересно, очень своеобразно слушают наши анекдоты иностранцы. У нас с Игорем есть один общий знакомый, немец. Давно живет в России, лет 10. Прекрасно говорит по-русски. Все понимает, как он думает. Ну, менталитет же не прищешь за уши, да? Мы однажды рассказали ему вот эту историю. В советские времена комиссия принимает многоэтажный дом. Они поднимаются на четвертый этаж, и один из членов комиссии предлагают другому. Ты пройди в соседнюю квартиру, я что-нибудь спрошу, и проверь звукоизоляцию, как работает звукоизоляция. Тот ушел, этот кричит, «Ты меня слышишь?» Тот говорит, "Что ты орешь? Я тебя вижу». Так вот и немец, так же, как вы, засмеялся. Я оторопел. Я подхожу, спрашиваю, «Ты точно все понял?» Немец говорит, «Конечно». Он просто не успел дойти до другой квартиры. Друзья, а сейчас мы вам покажем, как наши люди реагируют на один и тот же анекдот. Анекдот такой. Два наркомана подходят к киоску, где жарятся куры-гриль. Один спрашивает, «Сема, это курица?» Второй говорит, «Миша, это жуется». Итак... Посмотрим, как на этот анекдот реагирует, ну, скажем, среднестатистическая российская блондинка. Игорек, ну-ка, изобрази блондинку. <Слышко> да, до этого момента мне блондинки нравились. <Слышко> Собственно, в этом случае можно уже ничего не рассказывать, потому что реакция что до анекдота, что после, одна и та же. А вот скажем, как на этот анекдот реагирует блондин, главный блондин России, Николай Басков. Два наркомана подходят к киоску, где жарится кура гриль. Подожди. В киоске играет моя песня? Да нет. Дурацкий анекдот. Ну. Ну, один спрашивает, Сёма, это курица? Другой говорит, нет, Миша, это жуется. Все? А, я забыл сказать, конечно, Коля, они оба твои поклонники. То, курицы Курица или наркоманы? <свят> Хотя меня все любят, а... Знаете, друзья, наверное, по тому, как люди реагируют на анекдоты, их можно разделить на три группы. Первая — это люди с мужским чувством юмора, вторая — с женским чувством юмора, и третья группа — это Регина Дубовицкая. <свят> Итак, как реагирует Регина Игоревна? Два наркомана подходят к киоску, где жарится курогриль. Как мало человеку нужно для счастья. А сейчас, друзья, мы покажем, как реагирует на этот анекдот герой этого анекдота, наркоман. Наркоман изобразит Игорь, как специалист. По образом, по образом. Хочу анекдот рассказать. Два наркомана... Подходят к киоску, где жарятся куры-гриль. Один говорит... наркоманный кура гриль Классный состав. А что, это тоже вставляет? Ну, смотря сколько съесть. Один спрашивает, Сёма, это курица? Второй говорит, нет, Миша, это жуется. Ну, да. Я Сёма. Ты Миша? Нет. Я узнал. Ты Кура Гриль. Ну еще одна зарисовочка. Как на этот анекдот реагирует, ну скажем, Прибалт? Анекдот рассказать? Вы мне? И что? Давай. Два наркомана подходят к киоску, где жарится Кура Гриль. Один спрашивает. Сьома, это курица, Другой говорит, нет, Миша, это жуется. Хорошо, да? А сколько их било? Наркоманов двое. Киоска дина, наркоманов двое. А куриц сколько? Подожди, ты сказал, Сема это курица. Сьома это курица. Ну. Значит, Миша шел с курицей по имени Сема. Прошло два часа. Давай еще раз сначала, давай сначала. Я тебе в 15 раз говорю, две курицы, обе наркоманши. Понимаешь? А что, в России курицы наркоманши? Каждая вторая. Ну? Они подходят? <связь> <связь> Из а там они же. Одна говорит, Сома, это я? Подожди. Наркоманы сидят, кто на кокаине, кто на героине. А российские курицы на чем сидят? Ну я так понимаю, на яйцах. Дошло наконец. А я еще думаю, почему у вас на яйцах написано «Счастливая несушка». Дорогой друг, у нас с тобой так много общего. Мы занимаемся одним жанром. Фамилия у нас на Ко. У нас очень много связано с Украиной. Я родился в Украине, вырос в Сибири. Ты, наоборот, родился в Сибири, вырос на Украине. И мне бы очень хотелось чтобы президент Украины Виктор Янукович со временем ликвидировал эту досадную оплошность и на Украине стало бы на одного народного артиста больше. А теперь, Игорь, о тебе. Сегодня мы отмечаем твой день рождения... Смотри, сколько гостей пришло тебя поздравить. Они все тебя очень любят. И они все... Спасибо. И они все тоже хотели бы выпить за твое здоровье, Игорь. Я ждал. А желание публики закон. Радуйся, что я не умею пародировать твой голос. Иначе я обязательно повторял бы любимый розыгрыш Максима Галкина. Он бывал на банкетах, любил крикнуть на весь зал. А теперь шампанского за мой счет. Голосом винокура. Тебе 50. И мне кажется, это тот самый возраст, когда впервые начинаешь задумываться, что за эти полвека тебе подарила судьба и как со всем этим жить дальше. Я не имею права тебе советовать. Я тебе могу только пожелать. Это замечательное пожелание. Очень мудрое, остроумное и грустное, как и все по-настоящему смешное. Так вот, мой друг, жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить. Живи так, будь счастья. Храни тебя, Господь. Все мы летаем самолетами. Самолет, как маленькая страна, со своими законами. Вот представьте такую ситуацию, которую мы сейчас с Игорем разыграем. Совершенно случайно вместе одним рейсом оказались преуспевающий бизнесмен и, простите, роскошная блондинка. Меня зовут... <koska> Вадим. Раз, раз. Э -э ну, я бизнесмен. Ира. Приятно. Я, знаете ли, угольком приторговываю, лесок гоняю туда-сюда, а вы? Да как вам сказать, Вадим, профессия у меня... Странно. Ну, да? я офтальмолог-строитель вы знаете я по отдельности понимаю вместе у меня как-то не сходится офтальмолог-строитель это как глазки строю я шутка. думаю профессия у вас востребована да без работы не сижу вадик а можно я вам задам совсем откровенный вопрос М -м, пожалуйста конечно вы тоже этим рейсом летите? Да. Вот видите, у нас с вами так много общего. Ага. Вы тоже очень красивый. Взаимно. Очень спортивный. Взаимно. Очень умный. Благодарю вас. Почему-то все думают, что мечта любой женщины – это удачно выйти замуж. Ну, я тоже так считал. Нет, нет, уверяю вас. Если честно, мечта любой женщины – это жрать и не поправляться. Я даже в церкви иногда молюсь. Господи, если ты не можешь сделать так, чтобы я похудела, сделай так, чтобы мои подруги поправились. А могу я вам задать тоже такой немножко фривольный вопрос? Конечно. Скажите, а почему все симпатичные девушки обязательно носят обтягивающие юбки? Не знаю, наверное, чтобы ноги вместе держать. Шутка. Кстати, Вадик, хочу вам сделать комплимент. Вы очень стильно одеты. Спасибо, спасибо большое. Скажите, а у кого вы одеваетесь? Да как вам сказать? У кого просыпаюсь, у того и одеваюсь. Шутка. Да, я вижу, очень авторумная девушка. Э -э, Ирочка, а хотите? Да. Ой. Вы знаете, летит нам еще довольно долго, около двух часов. Я хотел бы для того, чтобы убить время, предложить вам сыграть в одну игру. Вы какие игры предпочитаете? Ну, а чтобы мне не видно. Ну, конечно, интеллектуальные. Ну, знаете, это не то, чтобы игра. Это я хочу предложить вам сыграть в такой вребус. Куда? Нет, это загадка. А. Э -э Схема следующая. Я загадываю загадку. Если вы не знаете ответ, вы отдаете мне 10 рублей. И потом вы загадываете мне загадку. Если я не знаю ответ, соответственно, я даю вам тысячу. Как вам? Ну, курс хороший, давайте. Итак, внимание. Один очень известный путешественник за всю свою жизнь провел три кругосветных путешествия. Во время одного из них он погиб. Внимание, вопрос. Во время которого? Возьмите 10 рублей. А что, такой сложный вопрос? Вадик, ботаника не мой конек. Ну, Теперь я вас погоняю. Вы... Угу. Скажите, Вадик, кто поднимается в гору на трех ногах, а спускается на четырех? А? Вадим думал несколько часов. Он перебрал все мыслимые и немыслимые варианты. Самолет уже совершил посадку.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 «Маленькая история», «Маленькая зарисовка», «Таксист» и «Пассажир». Ну что, едем? Нормально пока. Хотя же на всякий случай номер машины запомнить, и опять забыл. Этот сидит, молчит.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 Интересно, догадывается ли он, о чем я сейчас думаю? Это хорошо. Ну что, рискнуть или опасно? Да в конце концов 500 рублей не лишнее. Ай. Была-не была. Быстро из двери, пока не заблокировала. Куда? Ну давай, сволочь, открывайся. Давай, я сказал открывайся. Все, сим, открывайся! Сим-сим открой! Давай, давай! Оп! Поесть. Ну все, теперь не догонит. На тебе, придурок, на. <реш> <реш> пока, придурок, пока. Катай дураков, катай лохов. Будь здоров, пока. <реш> да. <реш> ну разных я повидал на своем веку. Но такого... <реш> я ничего не пойму...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 Ну, мне кажется, хорош такое. Сейчас модно анекдоты в футболе расскажу. Классическая анекдотная ситуация. Э, муж возвращается с командировки, жена с любовником. Они подскочили, он звонит в дверь. Не знаю, что делать. Тот бегает бедлодака, как мышь по амбару, не знает, куда ему деваться. Жена говорит, сюда иди, что ты испугался. Сюда иди. Телевизор видишь, на тумбочке стоит. За телевизор спрячься. Вот а потом, потом разберемся. Тот в трусах и в майке за телевизор и затаился. Там. Муж пришел, ему ничего не надо, футбол включил. Куда ты? Болел там минут 15, вдруг тишина гробовая. Минут 10 ничего не слышу абсолютно. Жена думает, что случилось, встревоженная. Заходит в комнату, муж на телевизор не смотрит, смотрит в стенку, как памятник сидит. Она говорит, Сеня, что случилось? Тут весь зеленый поворачивается говорит, Зина, ты не поверишь, только что Жевченко с поля удалили, он через нашу квартиру вышел. <связь> Я, что, такой не говорю. Представьте себе, в купе поезда едет женщина, такая средних лет, с 20-летней дочерью. Напротив сидит офицер, полковник в форме, погоны, все, по три звезды на каждом погоне, и солдат. Едут они молча, между собой не общаются, поезд идет, идет, в общем, хорошее настроение, солнышко, все отлично. Вдруг этот поезд попадает в тоннель, в купе на несколько секунд, полная темнота, и в этой темноте раздается звон пощечины. Поезд выезжает из тоннеля, опять светло, опять светит солнце, опять все молчат, и каждый думает о своем. Женщина думает, дочка молодец, а вот молодец она все-таки. Кто-то ее из этих военных в темноте ущипнул, а она по морде дала. Правильно сделала? Молодец, не будут лезть. Дочка думает, а маманька, мне ничего, а? Смотри, ее в темноте закадрить хотели, она за себя постояла и по морде дала. Полковник думает, блин, не повезло. Солдат кого-то в темноте ущипнул, а мне по морде досталось. А солдат смотрит в окно, прося, думает, будет еще тоннель, я ему еще раз порожню дам. <смех> Смешной анекдот. Но я не случайно вам его рассказал, дело в том, что сейчас я попробую рассказывать этот же самый анекдот совершенно разным людям, которых и будет изображать мой друг Игорь Маменко. Для начала давайте расскажем этот анекдот человеку, который очень торопится. В общем, вы сами поймете, куда. Ой, горев, привет! Ты куда? Иди, иди сюда быстрее. Быстрее, иди сюда, я тебе сейчас тут расскажу. Ты, ты, ты вообще у меня все Я тебе говорю, сюда иди, ну успеешь, ну что, одна минута, ну ты что? Да ладно, подумаешь, вместе сходим, успокойся. Значит, представь себе, значит, э, э, в купе поезда едет женщина средних лет с 20-летней дочерью. Э, подожди, подожди, подожди. Ты я только начал, ты что? А напротив сидит офицер-полковник и солдат. Едут они. Молча! Вы ни о чем ни, они не разговаривают. Этот поезд идет, идет, идет. Вдруг этот поезд попадает в тоннель, в купе полная темнота, и в темноте раздается звон пощечини. Такой, знаете. Поезд выезжает из тоннеля, опять светит солнце, опять все молчат. И каждый думает о своем. Дочка думает, мама не молодец, содержит надеюсь, очень плохо помордила. Дочка думает, мать молодец, за себя постоял. Полковник думает, солдат ужевнул мне поможет А солдат думает, будет еще тоннель, я ему еще раз по морде там. ты куда? За пантер. А теперь давайте этот же самый анекдот расскажем изрядно подвыпившему человеку. О, Игорек, привет, здорово, я здесь. Иди сюда, ну-ка, иди, иди, иди, сюда. О, -о, -о. здравствуй. Где ты был звонил? Да потому что про сказал, что я фяльный. Да какой ты пьяный? Ты что тебя пьяного не знаю, ты трезвый. Ну слушай, тупой поезд, да едет женщина такая, средний лет такая, с 20-летней дочкой. <void> Это еще не все. Напротив сидит офицер, полковник, а рядом солдат. <hoo> да ты дальше слушай. Движный, я не Дедут они вообще молча, понимаешь? Между собой не общаются, не... ну незнакомые люди, понимаешь? И поезд идет, идет, идет, идет. Вдруг этот поезд въезжает в тоннель, купе полное. Темно. Да. Эй, алло, Игорь, ты чё? Здравствуйте, вы ко мне? Пожалуйста. Ко меня. мне. Я тебе уже полца анекдот рассказываю. Здравствуйте, не виделись. На чем я остановился? Троллейбус. Правильно, но не троллейбус, а поезд. Вот, вот, и, и вот и шо, звон пощечный, поезд выезжает, и опять, опять солнце светит, опять все молчат, и каждый думает о своем. Женщина думает, дочка, молодец, у меня в темноте кто-то. Когда... А она по морю зала, дочка маманька, молодец. Солдат думает, полковник вернее думает, солдат кого-то усипнул, мне по морде досталось. А... А солдат думает, О, будет еще данный, я ему еще раз по морде дам. Понял? Нет. Ну как, ну солдат, он солдат, думает, это солдат, он по морде дам, Диннадея, и он думает, будет еще данный, я ему еще раз по морде дам. Понял, да? Да. Ну и что ты понял? Судьбу про Арабву по морде дам. Самый анекдот расскажем, знаете кому, очень смешливому человеку, кое кому, я бы сказал, приколисту. О, Игорёвок, здорово! Привет, иди сюда, иди сюда, иди, иди сюда. Ну ты послушай, тебе анекдоты люблю. анекдоты люблю. Ну Купой поезд и здесь надеюсь. Он без щелка еще прикольно. Ха-ха себя посмотри, ты более. Приклее! <laughs>